Всем привет! Ой, люди, фильм «Основание», первая серия на одном дыхании. И такие цитаты, прямо мне жаль, что я их не, за, не засняла, я их потом засниму в этой серии. Значит, перв, первое, что хочу сказать, это фильм про ученого, который... Я книгу когда-то читала, я уже не помню, про что там, но ну, я помнила основной концепт ученого, который математически предсказал все и сказал, что во Вселенной все предрешено. И чем опасна такая концепция даже сегодня? Вот последние годы, последние два года, когда это все происходит, я уже не помню сам, сами детали книги, но принцип у меня в голове остался. И я задавалась вопросом, надо ли что-то делать, или все предрешено. Это то, что я хотела, хотела бы сказать о опасности такого подхода, тем, что руки опускаются. Значит, произошла со мной еще удивительная вещь. Прямо вчера я посмотрела вот эту передачку, мне просто кинул... Кинул эта труба формулу судьбы, судьбы махмат сиди кафган помоги себе сам 1992 года это съемка 90 92 год это как раз украина уже отделилась это как раз только только начал сыпаться союз люди растерянные да мечты рушатся и конечно популярность разных учений любых альтернативных, как соломенка, как психологическая реанимация. Она зашкаливала в 90-е. Среди прочей туфты, вот здесь я не поняла, как он делает, но что-то может быть есть. Он брал просто дату рождения человека, любого, тут же рассчитывал на бумажке, тут же говорил, кто когда женился, кто когда заболел и прочие моменты. И это, это действительно удивительно. С другой стороны, то, что он так предсказывает, ведь это не наш выбор, а прописанное. Вот если мы живем в программе, то это прописанное сверху. Если тебе программа написала, что сейчас ты заболеешь, а сейчас от тебя уйдет супруг или супруга, да. Это вещи, которыми ты не руководишь, ими руководит матрица, влияющая на биороботов, например, или просто даже на живых людей. Это все ну, технология. Так что, как там у христиан говорят, судьбы же не имею, во вся промыслом Божьим происходит. Почему? Чтобы, может быть, отрицать вот эти сценарии компьютера. Но дело не в том... Именно после формул судьбы» я включаю этот фильм. Мне его давно рекомендовали. И список фильмов я почему-то включаю именно этот. То, то ли на какой-то интуиции, то ли на волне. Но я вам говорю, это не случайные совпадения. не случайные После этого фильма «Сон в руку». Мне всю ночь снилось, все, ну, пока я спала и под утром, мне снилось, что все что нам показывают в клипах с рогатыми пляшущими девицами все, что нам показывают про сатанизм, это то, что специально преднамеренно отвлекает внимание. Это то, что я хотела сказать. В общем, насчет фильма Ты сорвала, э, ты сорвала камни молитвы, и теперь ты такая, как мы. И теперь ты такая, как мы. Они не хотели ничего менять к лучшему, они просто думали, как продлить свое пребывание на троне. Прочие шикарные цитаты, весь фильм просто состоит из красивейших цитат. Я так как смогла, криво пересказала, я к этой серии вернусь и буду ее еще переобозревать. Прекрасный ландшафт, вот люди, как я представляла, и даже еще лучше. Они при... очень хорошо отсняли. Эти кольца Юпитера. А, да, и что я хочу сказать. Автор Айзе Казимов, он поступил хитро. Он сделал несколько манипуляций, из-за которых отвел внимание. И первая манипуляция ⁇ далеко-близко ⁇ и мы думаем, что это галактические события. Ну, в галактике, может, что-то подобное примерно так и тоже происходит. Но здесь число, 15, фу, число 50 зашкаливает. 50 – это Сириус. Это события после войны на Сириусе. И девочка говорит, я не знаю, как сообщить своим, что уровень воды будет подниматься. Это про потоп. Уровень океана не был таким всегда и еще недавно. Дальше, планета, с которой она улетает, посмотрите, вот эти шикарные кольца, как это красиво. Только находясь внутри планеты, наверное, можно увидеть кольца так. Кто-то знал, когда снимал это. И когда она улетает, эта планета похожа на Юпитер. Перед нами, как есть, история про нас. На этой планете, откуда она улетает, ее оттуда забирают за то, что она сильно умная, и она уже просто, ну если ее оставить, она свои знания будет распространять. На этой планете запрещена математика. Запрещена математика. Я задаюсь вопросом, почему в Новом Завете с людьми Спаситель общался только притчами. Почему там соломенные хижины, почему там ну, какие-то дикие, да поток, ну, недоразвитые условия и мышление людей не готово воспринимать ничего сложного. Я задаюсь вопросом, почему. Это в людях проблема или просто по земле прошлась война и людей преднамеренно держали в таком одичалом состоянии. Буквально без математики, чтобы они были не способны к сопротивлению. Вот такой вопрос. Далее цифры из этого же фильма, еще намекающие на то, что это происходит именно с нами. 12 тысяч лет было благоденствия, дальше математик предсказывает 500 лет всякой разной разрухи и, и 3000 лет становления 12 плюс 500, во-первых, там диаметр Земли заложен примерно 12 с тысяч, половиной э, тысяч километров, это диаметр Земли. Ах, какое совпадение! И еще одно совпадение, именно этот период около 13 тысяч лет, интуитивные каналы указывают как то, что с нами происходит, что это завоевание длится вот примерно столько до этого момента около 13 тысяч лет. И Айзек Азимов эти цифры закладывает. То есть первая его манипуляция далеко близко. Мы думаем, что это в галактике, а это прямо с нами происходит. Вторая его манипуляция. Хорошо-плохо. Здесь эта империя показана как цветущая, и что ее ждет разруха. На самом деле тут идет э, речь про разруху именно по отношению к захватчикам, которые оккупировали Солнечную систему. Да, третий момент, который он показывает, клонированные правители, ничего не напоминает. Это списано просто с нас, с, наш, с нашей жизни. Что же меня более всего поразило? Ну, тут все поражает, очень атмосферно. Это то, как я представляла, читал, читая книгу. Вот такая атмосфера должна быть. И даже еще лучше. Что меня удивило, что когда они улетали с Юпитера, там большая планета с очень похожей поверхностью, но ее ядро, ее твердая поверхность океаническая, она буквально под поверхностью атмосферы то есть она не в глубине где-то и эта планета не такого размера как Земля что она что Юпитер короче, не такой, каким мы его знаем или я что-то неправильно увидела да, клонированные правители дизайн ох, как они все подметили тут дизайн это смесь пролетарской пропаганды вот прямо она дышит ее чувствуешь Средневековья и космоса. Советский Союз, Средневековье и космос. Как можно было это сочетать, но ты, ты прямо ощущаешь это, эту обстановку. Такого человека я знаю, у него такой категоричный характер, и он очень грамотный. Они даже актеров на роли подбирали по типажам, которые реально в природе есть. Короче, я в попыхах показала, пробежалась по первой серии, и я пришла к выводу, что в следующих сериях я буду просто включать вот эту программку, которая записывает с экрана, буду записывать. Я не знаю, где это буду публиковать, может быть, Телеграм пропустит такую нарезку. Но это елки-палки просто очень красиво на слух. Это очень знаково. А, что я еще хотела упомянуть? У ученого спросили. Ваше мнение, что нужно, чтобы ну, остановить крах нельзя, его можно сократить и смягчить. Спросили, что нужно для этого. Он говорит, нужно дать людям библиотеки, нужно дать людям знания. Я тут выпала в осадок, его рекомендации уже применяются сейчас. Вот наше время, время интернета – и Википедия – это вот буквально рекомендации этого ученого из этого фильма. Он еще одну рекомендацию дал, я сейчас ее забыла. Кто-то вот эти рекомендации в тупую берет и применяет. Все очень серьезно. Да, античность. Средневековье, Советский Союз, античность и космос. Вот смесь этих стилей создали этот узнаваемый и непонятный в то же время дизайн. Что же он еще рекомендовал? В заключение я, как всегда, очень хочу снять обвинения себя и с других. У меня был вопрос, вот все, все было так плохо, на что я могла бы повлиять. Если информацию вот так обрезали, если только последних сто лет нечаянно, ну, чайно нечаянно в связи с революциями в мир людей ворвалось образование. Вот семнадцатый год, дальше образование, школы стали попросту доступны всем и бесплатными для всех. До этого грамотности среди простых людей не было. Если образование появилось всего-то сто лет назад, массовое а дальше Запад перехватил, или, или как там было, кто знает, расскажите. Но не было этого по всей планете. И сейчас до сих пор странные, куда вот эти веяния, так сказать, не дошли. вот в Индии женщины бросают учиться на полпути по некоторым причинам, и они остаются недообразованными. Если с образованием так, а образования ведь недостаточно, вот мы сейчас обсуждаем и выясняем, как устроено, и говорим, и говорим, и ничего не сказано. Да, еще столько не определено. Интернет должен быть. Для того, чтобы люди... ну, Один подумал, второму рассказал, и все обсудили. Должен быть интернет, а оно у нас позавчера. 20-й год с пониманием всего этого позавчера. В таких условиях люди, которым, которые родились без памяти, которые проживали коротко и бедно, 60 лет, грубо говоря, уходят, начинают уходить из жизни и до 80. В таких условиях человечество без вмешательства сверху ничего сделать, мне кажется, не могло. Или на это ушел бы гораздо больше срок. А им руководят персонажи, у которых есть оружие, которые знают, как устроены и никогда не забывали, у которых технологии, знания, оружие и готовность выстрелить. Вот наши варианты сопротивляться, если бы кто-то не вмешался. Очевидно, мы тут не сами. Короче, говорю-говорю и никак <свы> никак все не выскажу. Я в восторге. Мое ожидание от книги, оно э это отлично, в общем. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.